номинации большой материал как устроен конкурс как устроен собственно конкурс журналисты присылают работы дальше их отсматривают члены жюри в том числе и я появляется возникает некий шорт-лист который, материал, из которого мы сейчас обсуждаем с вами, с авторами, если они здесь есть, и, и вы выставляете свои оценки, которые в дальнейшем суммируются с мнением жюри, и так выявляется победитель. Есть ли у нас шорт-лист? Вот, это раздел «Новость», а нам надо чуть, нам надо следующий раздел «Большой материал». А есть ли здесь авторы этих материалов? Расскажите, кто вы, чтобы я просто понимал, что… А кого можно меньше, кого нужно меньше ругать и так далее. Два материала. Там даже из донах все, все А Чуть-чуть а, пониже. Вообще у нас столько материалов. Чуть-чуть а, вот. повыше. Туда? Давайте Наоборот. я тут. Давай, давай, давай. Пусть... Красное кресло останется свободным. А, так, вот Донор Сёч. Это у нас еще была рука чья-то? Да, я думал, мы увидим другую номинацию. У нас номинация большой материал. Все, больше нет авторов? А? Урал 56 по Хабаровскому Хаваровскому. Это там выше. Это и наоборот самый низкий. А, вот Да, кто-нибудь еще. А вы, Откуда? Уфа. Уфа-1. А, э, Уфа да, вчера было много людей в майках из Уфа-1. Я думаю, может быть, и автор приехал. А, так, давайте попробуем. А, собственно, я, большинство же людей. А, я думаю, большинство участников не считало работы других, поэтому мне сейчас нужно будет быстренько, наверное, пробежаться по этим работам, рассказать. Во-первых, о чем они и рассказать какие-то плюсы, минусы, какие-то проблемы, которые там а, мне заметны. А, давайте начнем с конца. А, издание. Секунду, у нас с мышкой. Они уже открыты, даже Да. Пум, -пум, -пум, -пум, -пум, -пум, -пум, пум Секунду. Сейчас просто мышка. Мышке не нравится. Мышке не нравится. Что это? А, сейчас. Так. выясняется, что у нас даже есть какие-то комментарии от экспертов, от других членов жюри. А, материал а, издания а, Медиакурсеть из Уфы. А, это издание победило в прошлом году в номинации «Большой материал». И, а, это, собственно, довольно любопытный материал, что не так со статистикой суицидов а, и их профилактикой в Башкирии. А, есть комментарий от э, эксперта, э, главного редактора журнала МЕЛ. Она пишет, что мне не хватило еще региональной статистики, квалификации тех, кто занимается профилактикой. Больше нужно про особенности татарского башкирского менталитета. А что с особенностями? Ничего про это не знал. Вот, И здесь простая история. Собственно, а, журналисты решили изучить, почему Башкирия входит в двадцатку субъектов а, России по, а, по уровню самоубийств, а, решили, собственно, посмотреть, разобраться с местной статистикой и выяснили, довольно, а, и выяснили довольно странную штуку, что вот, собственно, наверное, это ключевая... А, ключевая, собственно ключевой слайд материала. Выяснилось, что статистика самоубийств снижается по Башкирии, но при этом появилась неожиданный рост по графе повреждения с неопределенными намерениями. То есть обнаруживался такой странный статистический обнаружилось статистическое мошенничество, когда, собственно, стали, стали когда, когда, собственно, начали расти самоубийства, это, наверное, привлекло внимание, внимание чиновников, они говорят, как же так, давайте что-нибудь сделаем со статистикой, и тогда появилась, собственно, формулировка повреждения с неопределенными намерениями, которая, которая стала расти, которую, собственно, не учитывает федеральная статистика в общем, в разделе самоубийства. А, собственно, поговорили с... А, взяли комментарий у эксперта из Москвы, который рассказал, что такое действительно бывает, и даже привел примеры нескольких регионов, а, например, Астраханской области, а, где тоже в какой-то какой -то из моментов резко стала, снижаться, а, а, резко стала снижаться статистика по самоубийствам. И появился, появился, появился рост, сейчас где эта штука, появился рост тоже по вот, статье «Повреждения с непонятными намерениями». Вот. И дальше, собственно, разбираются там комментарии, комментарии, комментарии специалистов. Это московские, там были какие-то и местные, но местные, правда, как-то не особо не особо охотно отвечали, почему это так, что это происходит и так далее. В общем, стали смотреть, как вообще устроена ситуация с самоубийствами в регионе, и как они фиксируются, стали разбирать эту вещь. Мне кажется, важная, интересная тема, на которую не очень часто пишут, и тем более как бы не немногие доходят до того чтобы там разобраться со та статистикой и, и и и понять и обнаружить зафиксировать какую-то какую-то общую тенденцию в, в подтасовках. очень ну то есть очень нечасто журна, региональные журналисты смотрят за пределы своего региона даже когда это там подсказывает даже когда это, собственно, чем-то обусловлено. Еще один, а, собственно, материал, который мне а, этим понравился, это, собственно, материал а, а, издания из Оренбургской области «Урал-56». А, собственно, в, происходит мусорная реформа, и в, рядом с городом Орском а, строят... А, строит а, мусороперерабатывающий завод а, и рассказывается, что вот это завод а, по прекрасным... Ну, рассказывает, например, то же самое, что в Казани. А, вот это завод по прекрасным технологиям а, иностранным, а, в данном в случае орско-корейским. И такие заводы уже а, прекрасно работают в Хабаровском, Приморском крае. И здесь журналист, собственно, решает узнать, что же там, что же там, что это за компания, и что же она, наконец, такого замечательного открыла в Хабаровском крае, и как к этому относятся, как к этому относятся местные жители. Действительно, это такой прекрасный завод, как рассказывают. Находят какие-то пресс-релизы с открытия завода, радостные фотографии с... А, с запуска завода, и потом выясняется, что этот завод, собственно, после запуска так и не начал работать. А, а, это комментарий, насколько я понимаю, а, у, организации, которая принадлежит этот завод. Нет, это комментарий наших коллег, которые этим занимаются. Собственно, мы с коллегами... А спецавтохозяйство, это, мне кажется, та организация, которая управляет заводом. Он объясняет, как, а как бы... Говорит, он нафиг не нужен, он не не а ваши коллеги из Урал-56. Или... Вот так. Просто, так. Нам вот эти ребята, и а, сказали, и они... И... Угу. Я... Я... А, а во Владивостоке что случилось? А а во Владивостоке даже никто не начинал его строить? то есть оказалось, что у, у них там были намерения, но эти намерения все накрылись тазом, потому что как бы я... Можно буквально минуту просто объясню, да. почему вообще мы за эту тему взялись? У нас а, решили строить этот мусороперерабатывающий завод в двух километрах от города. Почему так близко? Понятно. Им удобно. Транспортное плечо маленькое, коммуникации тянуть не надо, все классно. Но это самый густонаселенный район города, там а, очень плохо все с экологией, люди стали возмущаться. И власти избрали такую тактику. Они проводили сходы граждан, все. Причем они это в черте города. Они сказали, давайте подвинем черту. Ну что, ну будет завод. А нельзя строить в городе в черте. Давайте передвинем черту. Люди стали на дыбы, разумеется, мы тоже. И они стали проводить сходы и говорить эти журналюги, они тупые, да? Они ничего не понимают. Технологии обалденные. Это витамины сплошные. Все будет так здорово. Там, среди прочего, например, говорили, что это вот как бы небольшой такой бэк. То есть там тема, это у нас в городе, она крутилась больше года. Мы ее раскручивали. Например, говорят... Вы что, ждете, там пахнуть будет? Не будет. Потому что вот эта вот свалка, которая прилегает к заводу, там только будет стекло, там строительные материалы, вся органика пойдет на переработку и сгорит в печах завода, который тут же рядом, он уже есть, он уже нам отравляет жизнь. Я поехал к директору цемзавода и говорю, ну так, интервью среди прочего. говорю, а что там это, вот, ну вот эти вот объетки, они что так хорошо горят? Он говорит, с ума сошли. Мы не будем объедки, самих доедайте нам это. Нам надо с большой теплотворностью резина, пластик, а объедки нет. То есть uh -huh. мы чиновников поймали на вранье. Потом также мы их поймали, когда там цифры не бились по глубине переработки, по загрузке. То есть мы пришли к выводу, что их задача сейчас отжать этот участок, вот, сломить, как бы, сопротивление людей, а потом уже они, они сами толком не знают, что там будет. Но что-нибудь будет, ничего хорошего, понятно. И вот последняя вишенка на торте, когда нам уже сказали, что да, есть такие заводы. На Дальнем Востоке все великолепно. Стали звонить, ни черта там нет. Вообще Это ничего. как, вот, собственно, сейчас в Казани с мусоросжигательным заводом. Насколько я понимаю, такая же ситуация, когда говорят, это за, такими заводами застроена вся Европа и так далее. Но что это, как бы, никто пока вроде бы там не пошел посмотреть, как бы действительно ли такие заводы по этой технологии работают в Европе, как, и как у них вообще там дела, какое, какое настроение. И вот, вот я еще добавлю, что через 4 дня, вот, когда мы это опубликовали, мы сами немножко опешили, но ну нельзя врать настолько вот как бы: ну как? Может, мы что-то не разглядели, может, все-таки они есть, ну, непонятно. Через 4 дня приехал вот этот мужик, который директор этого застройщика, инвестора, и сказал: да, мы погорячились, мы. Ляпнули, немножко не то, действительно, этих заводов нету. Ну, спасибо, что вы нам указали, но ну, мы все равно что-нибудь построим. Ну, и сейчас, к счастью, губернатор, который у нас лоббировал, вот эти дела, это инвестором выступал миллиардер там Руссоли, директор uh -huh. Сергей Черный. Это тоже у нас отдельное расследование было по этому поводу. А губернатор, в прошлом году даже. Да, да, да. Губернатор про... у нас сменился. И вот эта тема заглохла. Мы, конечно, себе не вешаем медаль, что это мы отвели от города эту беду, но надеемся, что мы тоже немножко все-таки по по крайней мере, мы протянули время и угу. вот такую конъюнктуру создали. А тут вот в комментариях, собственно, спрашивают, а почему нету комментариев от, от компании? А, в, тут в заметке, по-моему, а, действительно, Вот, вот этой я этой говорю, она, потому природы. что мы к ним обратились, они сказали без комментариев, но спустя 4 дня они были вынуждены приехать и там вот если посмотреть где шорт-лист, вернее не где же шорт-лист, а где описание вот этой вот и всей истории, там есть ссылочка сверху. на комментарий, который был дан через четыре дня спустя. А просто вот наверное. Просто а... тогда они да отказались комментировать еще. А где она там? Она сверху, да? Не-не-не, это вот на сайте Вместе Медиа, там, где именно ага. описана суть окей, работы. Окей, я понял. Все, просто, наверное, это не заметили. В общем, ну вот да, у меня тоже возник вопрос. А здесь, по-моему, даже в этой заметке не написано, что они отказались от комментариев. Не, ну они как бы, они изначально дали комментарий, что все нормы, там все строится. Вот. И потом мы им написали запрос, что, чтобы вот здесь прояснить. Ни, ни, в этом тексте не написано, что вы написали запрос, mm -hmm. и они не ответили. Сейчас. где-то Ну вот как бы, да, было бы клево, если бы это было отмечено здесь. Вот. А так в целом, как бы, мне кажется, это очень... А редкая для регионов, но крутая идея, как бы, чтобы действительно пойти и проверить, даже там, несмотря на то, что между вами там, 6 часовых поясов а, разницы, но вот в итоге вы убедились как бы, о том, что, то что, то, что вам рассказывал, то, что вам рассказывал инвестор, это фейк. Мне кажется, это важно, а, важно и хорошо. Может быть, кто-нибудь в Казани сейчас уточнит рост тех, где, где работают эти прекрасные заводы и напишет об этом собственно и проверит, как они на самом деле работают, что там происходит э, с ними, с новостями. А, так, сейчас, секунду. А у нас есть э, э, донор Сеч, мне понравилось, когда рассказываю не я, а расскажите о своем материале. Всем здравствуйте. В общем, Руслан Шикуров — это основатель крупнейшего интернет-сообщества доноров в Рунете. Начинал он свое дело с небольшой группы ВКонтакте, в которой набрал методом спама 2000 человек, потом начал вкладываться в это дело, и сейчас уже более 300 тысяч доноров зарегистрировано на сайте, и более миллиона жизней благодаря этому было спасено. Собственно, в материале Руслан рассказывает о том, кто он есть по жизни, как он начал этим заниматься, кто ему помогал, как и с какими трудностями он сталкивался, с какими трудностями сталкиваются некоммерческие организации, потому что сейчас сообщество зарегистрировано как некоммерческая организация. Ну и о планах на будущее, и как, собственно, проект живет, и как планирует развиваться. Но если коротко, то так. А это, это, собственно, публикация на самом сайте, а, да? То есть как бы да, это есть такая... портал, и на портале есть отдельный журнал Donor Search. То есть там различные материалы о донорстве, истории о донорстве. Второй материал, он как раз уже <coughs> именно о донорской теме, который от, от второго автора. Может быть, воспользоваться ситуацией, попросите рассказать о, другом, о, о втором материале? Можно я, потому что автора нет, а я был редактором этого текста, поэтому я коротенько. А Какая это... у нас это есть? Не только сайт, но есть эти авторы, редакторы. Да, да. Сколько, сколько человек? А, ну, как бы штата нет. Есть внештатная команда из 33 человек, которые периодически включаются в работу. Uh -huh. То есть пишут разные материалы. Это история, а, значит, журналиста от первого лица практически написана, у которой мать, а, они, она родилась в Иркутске, и мы знаем по а, 90-м, что этот город, в этом городе, в этом регионе очень часто падали самолеты, и, соответственно, запрос на донорскую кровь, потому что требовалось очень срочное переливание, был очень большой. И рассказывается история про мать этой журналистки, сначала с позиции воспоминаний дочки о своей матери, а потом с позиции тоже Ирины Данильянс, но только самой мамы. То есть она взяла у нее интервью. И очень красиво построена игра с а, фактурой, где какие-то а, неточные воспоминания девочки а потом конкретизируются новыми фактами ее матери. Вот, собственно, материал, мне кажется, получился достаточно хорошо, а, чисто эмоционально. Это просто такие а, цель вообще истории на, в Серче вызывать эмоции у людей по, по типу той же схемы, которую делают такие дела. Но только не донатить деньги, а... а Мотивировать людей на то, чтобы эта эмоция у них закрепилась. Купите как Купить Windows. Как, э, как то, что позволит людям мотивироваться стать донором. Вот, собственно, вот. Все. Если а, я, честно скажу, не... Я немножко опасаюсь благотворительности. Никогда не слышал, никогда не видел сайт DonorSearch, но прочитав материалы... Они, конечно, сработали три материала. Было две истории, <свят> и, конечно, материалы с историями они сработали. И они действительно как бы очень такие эмоциональные. Вот мне понравилось вот два материала, основанные на каких-то историях. Не то чтобы я буду, конечно, заходить их читать. Но если у них будет какой-то другой механизм распространения помимо целевого сайта, то как Нет, бы... есть, конечно же, соцсети. Но, то есть... Да, это, это, это, это, это, это сподвигает, как бы, ну, то есть, там есть ответы на много, на много, на много вопросов. У нас есть комментарии еще экспертов с которыми я, наверное, не совсем соглашусь, но прочитаю. Собственно, комментарий про этот материал, материал не проблемного, а агитирующего характера. Он хороший, но в нем не хватает эмоций и историй. Что-то вот как-то, мне кажется, я вот на самом деле этот материал бы даже рекомендовал всем почитать. Мне кажется, вот он вполне себе эмоциональный и не хватает истории, что там, там какие-то были трогательные истории о том, что в 90-х э, эти протпайки, которые выдавали на станции переливания, они разнообразили питание, помогали жить. А, вот, мне прям кажется, хорошо. А, и со вторым комментарием ко второму материалу я тоже как-то не соглашусь, а, лично я. Комментарий из трех текстов про донорство это лучший, но общий комментарий не стоит ставить в одну номинацию три текста на одну и ту же тему. А проблемы с сайта, сверсткой на сайте. Тут, наверное, ну, как бы, наверное, действительно есть такая проблема, где второй материал у нас. Но она многих, она многих касается. В частности, ну вот у меня вопрос к большому, слишком верхнему, этому, как это называется, тизеру, шмизеру, а, заголовку. Ну, то есть, а, стоит догадаться, что у дизайнера большой монитор. У меня не такой большой монитор, поэтому, когда я открываю, я тут не сразу понимаю, что там есть какой-то текст и так далее. А, Общая рекомендация всем, как бы, если у вас есть дизайнер с большим монитором, знайте, что есть читатель с очень маленьким и плохим монитором, и смотрите на сайт а, тоже на нем. А, проблема с версткой, не читается заголовок на главной картинке, плывет текст местами, частотные резы мешают чтению даже с мобильного. Заголовок действительно не читается, а, но ну, вот он тут попадает в момент, где белый на белом. Но в остальном как бы мне кажется, что все нормально разверстанно, хотя я не могу это оценивать только как читатель. А Вот, мне прям все понравилось, я удивился, что есть сайт на эту тему с хорошими историями. А... Стоит развивать эту тему дальше, не стоит, ну как бы я просто сравнивал это с сайтом спеццентра. И, и мне кажется что вот у вас истории они, они более эмоциональны, они более стимулируют к какому-то действию они запоминающиеся это как бы какая-то история которую можно пересказать вот там в множество множество вот каких таких благодарительных специализированных сайтов нко они грешат тем что как бы вот они углубляются больше в проблему, чем нужно. Это, не, там, это, это может быть как бы интересно для специалистов для тех, кто знаком с этой проблемой, а, но вот не всегда это вызывает какие-то эмоции или вызывает не те эмоции. А, больная для меня тема, а, но расскажу еще. А Какие-то есть, собственно, такие эти волны, когда все пишут, все пишут на какую-то тему. А сейчас, вот, например, в этом, в этом году, если нету в номинации 10 материалов про снюс, что бы это ни было, как бы номинация не удалась. Не знаю, что там произошло в этом мире со снюсом, но как бы все пишут материалы про снюс и так далее. Когда-то пишут волнами также материалы. Не помню, про что было в прошлом году. В какой-то из моментов был, был материал про ВИЧ. Все считали, что нужно модно написать материал про ВИЧ. И действительно большая дикая проблема в России. Уже, собственно, цифры достигли статуса эпидемии. И что меня раздражало в этих заметках, в этих заметках о том, что там были... Ну, то есть брали людей из групп риска, там типа... Вот, она была наркоманкой, а, там, у нее отняли детей, а, она обнаружила, что у нее ВИЧ, но решила одуматься, и теперь она с открытым лицом рассказывает свою историю. Ровно то, что не нужно делать, как бы. А проблема такая, что как бы, когда заходишь в спеццентр, там, видишь бабушку с дедушкой, и ты не сразу понимаешь, что они туда пришли как бы по делу, а не, а не по, по вопросам своих... этих внуков со сложной судьбой. И как бы вот когда, когда ну то есть вот там в случае спидок они, э, нужно рассказывать истории максимально простых людей, э, которые столкнулись с этой проблемой, потому что это уже давно вышло за э, какие-то группы риска. И здесь тоже вот э, как бы история, э, основанная на эмоциях, э, история про... про, про а обычного донора написанное с, с интересного поворота, с интересными эмоциями. Вот, закончилось мое нервное выступление на эту тему. А... Так, давайте побыстрее все закроем. Не сейчас мы будем подписываться. А, а, репортаж издания 59.ру, тоже, наверное, не стоит ругать, а то Уфа один передаст все, а, так как это один медиахолдинг. А, собственная история с а, строительством завода в… Сейчас я, конечно, попаду в Удмуртии же, да, Камбарка? А, в Удмуртии в… Да, вот. Тут, тут есть подсказка, на границе с Пермским краем. Собственно, там, там был завод по уничтожению химоружия, а сейчас, сейчас там пытаются собственно, построить завод по переработке, по переработке особо опасных, особо опасного, собственно, мусора первого-второго класса. А, вот, и все боятся, что все будет ужасно и так далее. Хотя там первый-второй класс опасности отходов, это там градусники и что-то такое менее опасное. Со... А? Да, но тут проблема в том, что не очень понятно, как бы... Чего? Да, а сейчас в окружающую среду да сейчас вероятно чиновники думают что так как там уже такая довольно загрязненная местность можно там построить а мусорный завод по переработке каких-то более простых отходов. На самом деле там проблема не столько в этом, сколько... Расскажите. ну Я не из этого издания, но из холдинга, и мы ездили тоже, потому что и на границе с Башкирией в том числе, это наше города, Нефтекамск, это всего там 23 километра, что ли. Проблема в том, что этот завод собираются строить прямо на берегу Камы. Там заболоченная местность и очень много притоков, ручейков, которые попадают в реку, и там водозабор. Собственно, от этого и плясали. Угу. Да. Саратова, а 4, будут... Ой, так у нас появляется цензура. Мы из Саратова, я их Москвы в Саратове, у нас сюда тоже будет построен подобный завод по переработке опасных отходов, а все четыре завода, вот один из них, вот здесь представлен один из них у нас, будет построен а, по инициативе правительства. Росрау будет их строить. Да, они все, ст случай, они случай, все будут Росрау. стоять на берегах рек. А это, Я не знаю, описано здесь или нет, потому что, то есть, получается, это проблема не только вот этого региона, это проблема нескольких регионов. Mm -hmm. Химического а, да, это бывшие заводы по переработке химоружия. Они решили, что раз есть уже мощность, то будем ее использовать. И здесь они это называют не строительство новых заводов, а перепрофилирование. Угу. И у вас же тоже протесты идут в. А, да, протесты во всех регионах, где будут построены, такие заводы идут. Да. А, есть ли здесь развитие? Есть ли это в этой истории какое-то развитие? Так, тогда этот момент а, придает этой теме как бы более масштабный характер? А, нет, так, такой вопрос есть. Есть еще, еще такая же история, если не ошибаюсь, в Сибири. А, но здесь не упоминается, по-моему, в этом тексте ни, ни, ни саратовская история, ни сибирская. И тут более того, как бы основная проблема, что что-то происходит, но что конкретно не очень понятно. То есть как бы описывается, я не прав, там, там есть какие-то подробности про этот завод. Uh, я искали, у коллег из спрашиваю. Там подробности есть, на самом деле. Коллеги, видимо, не докопались до них, а мы написали в эту Росатом, нам приш, прислали ответ, сказали, что все, вы врете, у нас все хорошо, у нас новое модное оборудование, никаких утечек не будет, и как бы вы ни скандали, не бастовали, мы все равно построим, и вот у нас уже есть планы, и вот инвестиции, и вот проект, и вот такие мощности мы в 2020-2024 году запускаем, и как Здесь, все, вопрос кажется, решен. Вот комментарий, комментарий Росхау нету, Здесь есть комментарий росприводнадзора, вот, который такой довольно абстрактный. То есть, вот здесь в Пермском, у пермских коллег не очень понятно, что там будет происходить. Комментарии абстрактные, что типа Если это все пройдет общественную экспертизу, там и так далее, все должно быть хорошо. Но на самом деле, как бы, вот не, не очень понятно, что там, что там и как. И, собственно, может быть, там стоило посмотреть, что это происходит, как происходит это в других регионах, то есть вот как это сделали там коллеги из Орска, посмотрев, что там в, в Хабаровске построен ли этот завод и выяснили, что не построен. То есть сравнить, как бы посмотреть на опыт других людей. И, может быть, разобраться с историями загрязнений, которые были до этого, собственно, посмотреть, что говорят про это чиновники, и что а, говорят про это там независимые экологи. Там же наверняка проводились какие-то исследования, и тогда там, условно говоря, здесь может быть понятен а, какой-то, не знаю, объем, объем а, давайте назовем это объемом вранья. Ну, то есть как бы то, что, то, что вот говорят официально чиновники, попытаться провести... Факт чекинг по по какой-то там прошлой истории, если про текущую историю не то чтобы много что известно. Я просто хотела добавить, что на самом деле у нас есть общественница, у нас есть несколько экологов, и вот как раз нефтешлаки, которые нефтешлама. Мы, нефтешлама, прошу прощения, да, о которых мы упомянули, это как раз то, что приезжали вот те самые эксперты к нам, которые с Европы везут туда технологии, и они поставили в тупик вопросами по поводу некоторых видов ну, веществ, которые будут впоследствии переработки у нас оставаться, и как они будут влиять они приводили исследования что они накапливаются там в течение 50 лет оказывают там их невозможно вывести они оказывают негативное влияние на среду и эксперты на этот вопрос просто не смогли ответить русрау тоже и у нас есть это ну то есть есть а вот, если я правильно регионах. если я правильно понимаю и если я правильно помню текст в комбарке там даже не очень понятно какие именно какие именно отходы э, там будут перерабатываться. То есть а. вот каких-то технологических подробностей. Нет, там первый-второй класс как бы написано то, что, то, что у всех написано. А, дата публикации, вот если мне подскажете, я смогу подсказать, потому что нам а, сообщили о том, какие будут отходы перерабатываться только спустя какое-то время. То есть мы тоже сначала не понимали, какие конкретно отходы туда будут вести, и только со временем нам дали понять, а, это… 5 июля. 5 июля. Нет, к этому моменту еще не было известно, это точно. Окей, ну то есть, вот как бы это ситуация в развитии. Сейчас посмотрю, есть ли какие-то какие-то комментарии по этому поводу. Комментариев нету. Так. По-хабаровскому я, по-моему, сказал. Нет, ком нет к от компании комментариев. А, есть еще странный вопрос. Зачем скриншоты релизов? Меня не вызывает вопросов скриншоты релизов. А у Фадин? Что там с Ксенией Собчак? Башкирский танец? А, расскажите о своем материале. Этот материал родился после ролика который очень прогремел у нас в регионе. Врачей насмешила зарплата на каком-то из собраний в Салаватском роддоме. Директор роддома заявила, что у нас все хорошо, у врачей и у медсестер, и у персонала средняя зарплата составляет 62 тысячи рублей. Присутствующие смеялись, радовались в голос, потому что на самом деле это не так. И мы поехали разбираться, что же собственно там у них происходит, откуда такие расценки, потому что и в Уфе таких зарплат нет. Вот, приехали и выяснилось, что на самом деле государственный роддом перевели, отдали в руки частникам. Частники приплюсовали в общую копилку зарплаты административного состава, в том числе получились такие смешные суммы, 62 тысячи в среднем. А на самом деле там люди получают крохи. Людей не хватает, и чтобы достойно жить, они тащат на себе по 2-3 ставки, работают по 10 ночных дежурств берут, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Акушерок перевели в санитары и в уборщики. И, в общем, они выживают со слезами на глазах и спят и видят, уволятся и найти другую работу. А, есть комментарий, с которым я традиционно не согласен. А, ситуационный материал на лонгвит не тянет. Но а, это и не был пишет, Лангрид. Пишет один из экспертов. А, да, но мне кажется, что это довольно интересная, опять же, собственно, интересная а, ситуация, когда, а, собственно, журналист решает проверить, а, проверить новость. То есть вот как бы есть, а, говорят о больших зарплатах, а, никто не верит. Журналист выезжает на место, собственно, общается непосредственно там с медицинским персоналом и выясняет, что ситуация такая же, как везде. А, и даже хуже, а, потому что, если я не ошибаюсь, там перевели как за штат. Да-да-да. А, да. Вот, и поэтому у них зарплата там уменьшилась, и вообще они не считаются с какими-то этими отработниками. А, вот, и, собственно, люди это говорят под своими именами, а, что рассказывают об этом под своими именами, а, что, конечно же, хорошо и добавляет, а, и добавляет... А, убежденности для читателей, собственно, также попытались поговорить с главным врачом, который, собственно, и озвучивал эти данные, вот. но, собственно, главный врач как-то не… Причем с этим главным врачом очень интересно получилось. Корреспондент, когда вернулась, объяснила мне ситуацию, она пришла к выводу, что главный врач сидела внутри кабинета, секретарь ее демонстративно закрыла, чтобы показать ее, что ее там нет, и ушла для того, чтобы произвести впечатление на корреспонденцию, чтобы она свалила оттуда. Потому что я сказала, Света, если ты не возьмешь комментарий, ты можешь не приезжать. Вот она сидела и пыталась его взять. Да, да, да. И тут раз описываются неоднократные попытки, и, собственно, на видео видно такое странное поведение секретаря и так далее. Мне вот понравился материал, как такой вот собственно проверка Выезд на место проверка всех фактов и, собственно, какое-то разоблачение вранья очередного издание 7 на 7 написать издание 7 на 7. Тут два материала из одной серии. Два материала из одной серии. Собственно, у них был большой проект короли госзаказа, когда они, собственно, составляли рейтинг крупнейших поставщиков, крупнейших получателей подрядов по госзакупкам, вот, и разбирали собственно, истории лидеров этого, этого списка, вот, писали про них, собственно, какие-то лонгриды. Вот в Кирове второе, по-моему, он занял место, не первое, может быть и первое, а, занял человек, который а, связан, с, а, связан с местными властями и стал получать сначала, а, стал получать контракты на а, анализы, по-моему, да, а, собственно, стал получать контракт на анализах, а, по странным и обстоятельств а, районные больницы стали закрывать в лаборатории и отправлять даже там на какие-то довольно простые анализы в частную клинику. А частная клиника, тут есть какая-то была история о том, что частная клиника, она не только получала, в некоторых случаях она получала деньги за эту работу и от государства, и даже, собственно, просила у самих клиентов, говорила, что нет, этот анализ не входит в список датируемых и типа заплатить за это деньги и потом собственно эта компания компания связанная с этим же человеком стала заниматься поставками питания поставками питания в медучреждения то есть вот какое-то у него как его очень любит в кировском здравоохранении единственное что вот Герой сам не захотел ничего комментировать, и с а, какими-то другими там связанными с ним людьми тоже а, нету комментариев. Это, конечно, минус, потому что мы не знаем: не знаем а, позиции той стороны, не, не, не, не понимаем ответа, как так все получилось. Вот, И здесь, собственно, 10 мест, топ-10 этих Людей крупнейших получателей госконтракта в регионе с небольшими какими-то справочками о них. Довольно любопытный материал, мало такого в регионах делается. Но вот даже издание 7 на 7, представлен, которое там представлено в, в десятке регионов, они всего лишь в нескольких регионах сделали такой проект, что немножко жалко. Аналогичная заметка из Чувашии, тоже, тоже второе место получила компания «Коммунальные технологии». И здесь, собственно, разбор истории выясняется. В Чувашии были отданы коммунальные сети, теплосети и энергосети в концессию какой-то совершенно неизвестной компании «Коммунальные технологии», которая сейчас стало банкротиться, и там стали возникать какие-то проблемы. И вот, собственно, автор стал изучать историю этой компании, и выяснилось, что эта компания связана с, с адвокатским бюро, с Московским адвокатским бюро Клишин партнеры, где работал, где до того, как возглавить республику, работал прежний глава республики Николай Федоров. А, вот. И потом, собственно, под конец своего правления он отдал в концессию коммунальные сети. Ничего хорошего не получилось, кроме того, что а, теперь Чувашия должна всем поставщикам какие-то огромные суммы денег и так далее. Параллельно с этим а, выяснилось, что вот эти вот юристы, юридическая компания клишны партнер, партнеры, которая связана с тогдашним главой республики, а, получила от главы республики и еще много всяких странных активов, это будет ниже, а здесь, а здесь табли, собственно, изучили также, кому отдавала, кого на подряды нанимала компания коммунальные технологии и выяснялось, что она зачастую нанимала родственные, близкие с ней компании там на какие-то смешные работы, то есть условно говоря, они платили сами себе вот там за юридические услуги, заплатили 28 миллионов. А в итоге это, это, собственно, все, все эти расходы попадают в тариф. И тут э, часть работ удалось выяснить, что она как бы э, фиктивная, по части работ осталось там не очень понятно, э, так ли это или нет. Вот. И плюс выяснилось, что там э, также были, также с, эти, с этой группой людей, московских юристов, связаны и другие бывшие активы которые были в собственности республики а потом у них появились частные владельцы вот один из крупнейших банков чуваши кредитпромбанк оказался во владении этих же юристов и там а, торговый центр каскад про который никто не знал то подлинно кому он принадлежит тоже вот вы там, говорили каким то москвичам а, тоже выяснилось что это вот москвичи которые связаны с бывшим а, главой республики более того, здесь еще выяснилось, что часть этих московских, часть людей, связанных с московскими юристами, живет, на, на них записана часть земли в резиденции президента. Федорова. Собственно, у него есть резиденция за городом, и там а, часть а, маленькие, маленькие дома и небольшие участки земли записаны непосредственно на них и его родных, а большие участки, прилегающие к находящиеся в этой резиденции за единым забором, они записаны, опять же, на вот каких-то этих а, странных а, юристов. Такая вот история про Чубашию и крупнейших победителей госконтрактов, такое вот расследование. И здесь вот, собственно, то же самое, раз, два, три, четыре, десять мест про крупнейших подрядчиков. Вот, и вот в ряде еще регионов они сделали аналогичные проекты. Вот такой любопытный проект, что нам скажут эксперты в комментариях эксперты в комментариях не говорят ничего так с ними бывает и третий материал уже отдельно никак не связанный с проектом королей госзаказа это собственно история про человека который создал музей одного из тыловых, тыловых лагерей военных лет в в закрытом в ЗАТО Заречной, находящемся в Пензенской области. Вот, собственно, история, как как и зачем человек собирал эти данные. Так как музей находится в закрытом городе, ему было очень важно сделать интерактивную 3D-экспозицию, аудиогид и так далее, то есть чтобы об этом музее кто-то узнал. И Местный кривеческий музей выделил ему помещение, где он, собственно, музей устроен странным образом. Там лежат как бы много документов, и каждый посетитель может прийти и разобраться с какой-то темой либо всерьез, либо там в какой-то игровой форме. Ну, то есть узнать нечто большее об этом, об этом лагере, вот. Такая вот, собственно, история. Ой, а тут выяснилось, что это тоже какая-то серия, наверное, о музеях. Ну, мы не будем об этом узнавать. Вот такой, собственно, вот рассказ о человеке. Что у нас бывает еще? Первая 59, 1, 59. Или current time, давайте, первая 59. А история, которая довольно долго тянется. Поэтому есть отдельные расхлопы, чтобы это не было уже долго, отдельные расхлопы, краткое содержание предыдущих серий, а есть расхлоп а, содержания этой публикации. Это на самом деле как бы вызвано тем, что это очень большой материал. А, более того, на один из прошлых, в позапрошлом году а, авторы, а, авторы этого материала присылали... А, похожий материал, как бы там просто была другая стадия проблемы. В чем проблема? А, а, неожиданно выяснилось, что а, один под одним из городских а, поселков с, с частными домами а, проходит, проходил когда-то газопровод. А, и сейчас, собственно, а, а, собственник газопровода Транснефть требует снести жилые дома потому что они находятся в, в, не, на небезопасном расстоянии от а, нефтепровода. И, а, и, и вот такая штука. А, я очень устал говорить, простите. А, а, были, было множество судов. Собственно, там заметка, которая присылалась раньше, она была рассказ об одном из судей, и конкретном, конкретном, конкретном судебном процессе. Суды принимают зачастую противоречивые решения. Сейчас у Транснефти появился новый довод о том, что под этим, под этим участком есть еще какие-то трубы старые и так далее. Вот очень сложно делать это одному. Вот а, большой подробный материал здесь а, есть ссылки и что и как бы и в эти ссылки зашиты, а, зашиты еще дополнительные материалы. Что за трубы лежат? Вот они взяли генплан и выяснили, какие трубы еще лежат. Выясняется, что там просто на одном из участке обнаружилась какая-то труба, никто не понимал, что это такое и выяснять, что там были какие-то закрытые а, трубопроводы, газопроводы и так далее, все вот эти вот а, ссылки в большинстве своем это какие-то вот дополнительные подробности по, матери, по, по материалу. А, вот, довольно хороший разбор и, и, и, и хорошо, что вот а, я такое пытаюсь делать, но вот не до конца всегда могу научиться, не до конца у меня это хорошо получается. Просто обычно, если автор много-долго занимается какой-то темой, у него огромное количество этой, этой информации, и, и не каждый читатель готов, когда на него вываливают такое количество информации всегда. Вот я, собственно, там пытаюсь как-то облегчать или что-то уводить в сноски. Вот, или сейчас появились там на «Медузе» у длинных материалов, собственно, краткий пересказ. Тоже он нам пока не всегда хорошо удается. Но вот мне кажется, это довольно полезные, полезные, полезные вещи, которые облегчают восприятие материала. Вот. Такой вот отдельный лонгрид, прям на отдельном дизайне на сайте Perm59. Другая история тоже от сайта Perm59 про сайты про сайт для жалоб жителей, которые они отправляют чиновникам. В Москве есть такой популярный сайт «Наш город», в регионе сейчас тоже стали появляться, вот в частности Максим Решетников, бывший московский министр, возглавил Пермский край, и там появился аналогичный сайт, собственно, разбираются какие-то истории, насколько, насколько эффективен этот сайт, а приходят немножко к выводу странному о том, что чиновники не всегда а пытаются решить проблему системно, а пытаются решить ее ситуативно, но мне кажется, это, какая-то немножко странная претензия, потому что ты как раз по ситуациям, что тут какая-то не загрузилась инфографика. Ой, ой, ой, ой, мы не хотим ничего в моем окне. А, вот, а, собственно, как бы ты жалуешься на что-то конкретное, и поэтому если ты жалуешься на сугроб, будет клево, если выберут сугроб, это не значит, что все должны чистить а, всю улицу, то есть как бы не изо всех проблем можно сделать какой-то а, глобальный вывод. И, собственно, изучается вопрос а, о подрядчиках, выясняется, что московский сайт и пермский сайт делала одна и та же компания, там одно и то же Одна и та же начинка, а вот, собственно, разбираются подробно все эти, а, все эти, истории про то, как, как, как сколько стоил этот сайт, как он управляется и так далее. Вот такой вот большой подробный лонгрид про эту тему, на эту тему. И, собственно, рассматривается, пример там в других регионах, что там как бывает и так далее а Отдельный тоже какой-то дизайн, лендинг, но вот не знаю, насколько он здесь оправдан, а, потому что если в предыдущем, а, в предыдущем материале это было прям клево, а здесь, мне кажется, ничего бы сильно не изменилось. Это ссылки внешние, я проверяю, да, это все ссылки внешние. А здесь ничего бы такого принципиально не изменилось, если это было в обычном бы дизайне. Вот. Такой материал. А, убегал от этих материалов, потому что это такие нетипичные материалы, это исторические, а, исторические материалы, исторические рассказы о, а, о каких-то больших событиях. Это издание «Настоящее время», трагедия подашей о а, трагедии а, с к, так что второе. Блин, вместит и не то. И второе, собственно, история про пожар в Самарском в самарском отделе полиции. Большие, подробные, красивые истории. Все, наверное, знают, что произошло по Дашей. Там произошла довольно странная, нелепая э -э, авария двух поездов вместе встречи поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск, что очень как-то невероятно, все представляют, что эти поезда могут встретиться. Эти поезда не столкнулись, там э -э, взорвался э -э, газопровод, э -э, и, собственно, было, было много погибших э -э, в такой невероятной невероятной э, трагедии. Собственно, рас... много очень истор исторических материалов, воспоминаний э, людей или родственников, очевидцев. Но что классно, что мне показалось хорошим, что авторы съездили еще на место, поговорили с э, какими-то очевидцами, нашли очевидцев, более того, там нашли, э, поговорили с главой сельсовета и выяснилось, что это тот же самый Главы Совета, что был и в тогда, вот много разных историй, которые заставляют это все вспомнить. Не буду перечислять истории, не могу говорить уже, не буду, не буду, не буду вам рассказывать эти истории, в общем. Мне кажется, это все можно прочитать это любопытно. А история про пожар в, Самарской, в самарском управлении милиции а в этом году было случилось 30 30-летие, да, этого всего и было три материала. И тут, конечно, можно было бы их сравнить. Но, собственно, в Шорт-Лист попал материал настоящего времени. А здесь тоже реконструируется, реконструируется это событие, здесь, по-моему, уже меньше а, каких-то фотографий с места, а, рассказывается впечатление людей, рассказывается история здания, и то, что там здание было надстроено, и фактически там люди, которые а, были на четвертом этаже, им было сложно спасаться, истории от очевидцев, и все такое, ну, то есть хороший, хорошо сделанный а исторические лонгитс куча свидетельств воспоминаний нынешних а все там были проблемы с доставкой воды вспоминали там собственно вот как тянули тянули шланги из Волги тоже что там недалеко находится и так далее какие-то видео редкие с тех пор тоже Включили. И все такое. Вот. Хороший исторический лонгрид. Можем долистать до конца. Они огромные. И осталось всего ничего. Три а, хороших материала из издания версия в Саратове. Жалко, что нет авторов, которые могли бы рассказать об этом материале. Первый материал, собственно, посвящен, посвящен изучению. Журналист решил изучить статистику, заметил, что возросло количество осужденных по статье «Распространение порнографии», и в Саратове там даже какие-то какая-то она больше, чем в других регионах, и решили, решили рассмотреть, собственно, найти приговоры по этим делам и рассмотреть, в чем там, собственно, заключается дело. И выяснилось, что какие-то вот материалы и так далее. И выяснилось, что как бы эта история про полицейскую статистику, когда полицейские возбуждают ну, то есть там, это это в частности там история про человека который добавил себе на страничку какой-то порно ролик и это означает собственно по мнению про хранитель это означает что вот он распространяет порнографию таким образом есть, по-моему, это не, не в этом случае, я просто знаю, есть, например, уголовные дела, когда человек просто там а, поставил сердечко, и это тоже является таким, а, собственно, признаком распространения. Человек даже был за это осужден на условный срок. А, вот, разбирается, собственно, несколько дел, а, связанных с распространением порнографии. У меня нет... У меня нет энергии рассказывать, но это очень хороший материал, поверьте мне. А... История… Так, может быть, у меня есть подсказка? Может быть, она меня спасет? А... Подсказка от эксперта про предыдущие два материала настоящего времени. А, читать интересно, местами кажется чуть-чуть недожатыми ну и всякие такие подобные мелочи не знаю, мне было так интересно читать, что может быть у меня там не было прям больших вопросов ну и а, я понимал, что это не расследование, это исторический материал Саратов, Саратов, помогите нам что-то у нас должно быть про Саратов нет, а про Саратов у нас страница, которая у нас отсутствует еще один разбор еще одна основанная тоже на материалах уголовного дела о банде, собственно, о людях, осужденных за заказные убийства, и там не все так просто и чисто. А, вот. ну, то есть есть какие-то сомнения, что а, эти, люди, эти люди действительно там стали заказчиками одного преступления, а, а, а просто не взяли на себя чужую вину, там на них не спихнули. Может быть, кто не читал материалы эти и поможет мне рассказать о них? Нет? Сорян. А? Расскажете? Я вам скажу огромное спасибо. Правда, я не уверена, что у меня хорошо получится. Явно лучше, чем у меня. Эта история в Саратове длится несколько лет. В общем, какая история? Перед вами семья. Мужчина, его сын, я так понимаю, его возлюбленная. Вот Их процесс, я так понимаю, все еще идет. Они киллеры. У них очень странная история. Да, они убивали людей, убивали э, людей. Сперва может показаться, что рандомно, но если прочитать этот материал, э, они убивали их совершенно нерандомно. Вот так. И в итоге, после того, как они убивали, они обращались к семьям э, людей, которых они убили. И представлялись людьми, близкими к, этим, к этому убийству, и вымогали с них деньги. Но когда началось расследование всего того, что здесь описано, у журналистов появилось… Да, я не из версии, кстати, я тоже из Саратова. Просто я им помогаю зачем-то. Вот. Может быть, не помогаю. Вот. У них а, очень клевые заметки, я бы им тоже связывался. Вот. А, выяснилось, что, возможно, киллеры, эти исполнители а, и люди, которые, которые заказали эти убийства, находятся где-то в госструктурах, вот, в прокуратуре. Но я, наверное, не буду говорить, кто именно, но там прям написано, что кажется, это вот этот человек. Тут написано. Вот. Я могла сейчас допустить ошибку, потому что я нервничаю, я рассказываю. Мне кажется, тут было какими-то намеками это написано, но, в общем... Короче, читать очень интересно, просто с ума сойти, я тут даже сердечко поставила, вот. Но я не знаю, насколько это хорошее расследование, мне кажется, хорошее. А этот материал вы читали? А? этот материал вы читали? Нет, это я не читала. Очень устал, простите. Хорошие, все три материала хорошие. И вообще удивительная газета-версия Саратов. Натыкаешься, когда натыкаешься. Там даже есть какой-то автор. Да. А Тимофей Бутенко, собственно, который всегда очень тщательно э -э, и педантично разбирает истории, что очень не, а -а, не характерно для а -а, региональных изданий, многие там таких, ну, то есть вот очень нетривиальные темы, там, как тема с ä, порно. А Это его, по-моему, заметка, когда он пошел, пошел, собственно, читать приговоры и разбирать. Я просто отчасти тоже интересовался этой темой, и это, конечно, фантастическая тема, и вся эта статья, это какая-то просто… вся эта статья за распространение… Да, Тимофей Бутенко. А Могу, могу, просто сказать. Я тоже как-то интересовался, выяснилось, что столица э, российского порно, это один из районов, э, там, типа 40% дел по распространению порнографии, э, осужден, э, возбуждается в одном из районов э, Костромской области. Ну, просто там сидит как бы следователь, я даже понял, какой конкретно следователь, ему нравятся такие дела возбуждать. Вот. и он там, кто там у нас сегодня лайкнул что-нибудь? Вот. и... Если вы берете статистику судебного департамента, 40 приговоров а, а, по распространению порнографии. Это Дзержинский район, город Костромы. А, это удивительный факт. А, вот. И это, собственно, тоже еще одна заметка на эту тему, которая меня удивила. А, кладбище, история с кладбищами. Там тоже, собственно, а, история с разбором какого-то... А, а, нет, или это не история с разбором... Коз... Ну, в общем, история о кладбище для домашних животных. Вот есть кремационная печь, она незаконна, как и все кремационные печи. А, вот, упаковывают в такую штуку с бабочками. Страшно, извиняюсь, просто вообще закончились силы окончательно. Но мы, по-моему, посмотрели весь шорт-лист. Да? Ура!